Журнал сделок трейдера. Здравствуйте всем. С вами Максим Пистолетов. Сегодня мы разбираем сделку по нефти. Разбор будем проводить по привычной схеме. Сначала смотрим схему, которую предложил трейдер. Что он планировал сделать. Затем смотрим сделку, исполнение ее. И затем анализируем результаты. Хорошая сделка была плохая. Поехали. Сделка была по бренду На российском рынке. Вход в сделку был совершен по 56.82. Это было 20 числа в пятницу. Стоп выставлен на уровне 56.52. Цель 57.82. Давайте смотрим соотношение. Стоп к профиту получается приблизительно 1 к 3. Даже чуть лучше. В принципе этого достаточно. Вход по идее был выполнен от уровня поддержки. Сейчас мы это посмотрим. Таймфрейм. 30-минутный. Трейдер работал исключительно на 30-минутном таймфрейме. ГО на тот момент составлял около 3700 рублей. И было открыто 15 контрактов на счет 100 тысяч рублей. По цене, если это посмотреть, по стоимости это риск составлял порядка 3% на сделку. Может быть чуть многовато, но в пределах нормы. Смотрим на график. Код сделку. Действительно, была такая линия поддержки, от которой рынок, который подошел, вот видите справа, резко к ней подходит. И затем было закономерно предположить, что будет достаточно хороший отскок. И вверху видно, соответственно, вот где-то здесь находится зона сопротивления. Где-то нефть находилась в канале. Мы смотрим 30-минутный таймфрейм. И трейдер пытается сыграть от, в этом диапазоне. Вход э, выполнен на последних секундах э, свечи 30 -минутный. ну Здесь получается фактически на самом ее хаю. Но если мы рассматриваем 30-минутный таймфрейм, то это вполне нормально и закономерно. Смотрим выставление стопа и профита. Вот та же самая картинка чуть ближе. Вот вход, который мы видим справа. И, соответственно, трейдер выставляет стоп. И профит здесь по идее, значит, по предположению 57-82. Вот у него было. То есть, вот где-то на этом уровне. Зеленым обозначен не профит, зону зеленым обозначена линия сопротивления. Снизу синяя поддержка, зеленое сопротивление. То есть, по логике трейдер пытается покрыться, планирует покрыться в середине диапазона давайте смотрим что происходит дальше ход в сделку был произведен здесь у нас 10 минутный таймфрейм и смотрим где-то около а, часу дня и смотрите действительно рынок резко идет в сторону сделки практически безоткатно идет в сторону сделки и трейдер закрывает данную сделку перед закрытием дневной сессии 18:45. Вот в данном случае, конечно, логика здесь непонятна. И, кстати, мы здесь видим, на сделке стоит еще уровень профита, который, естественно, трейдер снимет после закрытия сделки. То есть профит действительно стоит на уровне 57.82, там, где закрытие сделки и планировалось. Что можно сказать на первый взгляд? Действительно, сделка профитная, и вроде бы все выглядит красиво. Мы зашли, мы покрыли профит, Профиль составил порядка 10%, если исходить из ГО, которая потребовалось для этого. То есть трейдер заработал 10% к тем деньгам, которые он потратил на обеспечение гарантийного, на гарантийное обеспечение. Ну что ж, давайте теперь разбирать. Что со своей точки зрения я могу сказать по данной сделке. Вход. Вход вполне хорошая и понятная идея и понятная стратегия. Торговля от уровней это одна из лучших тактик и прекрасно работает на биржевом рынке. Всегда работал и работает в настоящее время. Цель, с моей точки зрения, для 30-минутного таймфрейма слишком мала. Все-таки 1 к 3, при этом заходить на 30-минутном таймфрейме, не используя более короткие временные интервалы, достаточно мала. При этом рассчитывать закрыть сделку в тот же день, это было весьма оптимистично. Причем сделка была закрыта не перед окончанием сессии, что было бы еще более-менее закономерно. Это хотя бы было бы отсутствие гэпок, на которые мог трейдер попасть. Но закрытие было перед вечерней сессией. А там гэп в течение 15 минут вряд ли был бы большим. То есть выход достаточно преждевременный. Кроме того, была измена тактика в процессе сделки. Зачем было закладывать определенный профит, если трейдер, не дойдя до него, в середине фактически дня вышел из этой сделки. То есть это нарушение своих, своей логики, своего плана действий. Если трейдер хотел закрыть сделку в течение дня, тогда вход мог быть более точным и не на 30-минутном, а на более коротком таймфрейме можно было взять тогда данную сделку купить нефть с более коротким стопом. Потому что стоп был бы достаточно большой и вряд ли нефть вот могла за оставшиеся там 4-5 часов пройти такое расстояние. Почти доллар по нефти. Итак, давайте сделаем следующие выводы. Во-первых, это непоследовательные действие. Второе. То, что трейдер заработал в данной сделке, не может служить оправданием. Да, плюс 10% процентов вложенным средствам. Но ошибки явно в этой сделке были. И перенос позы, скорее всего, в данном случае был бы более оправдан. Потому что сделка находилась в плюсе. Цели мы не достигли. И можно было подождать, ну хотя бы до закрытия сессии. И давайте посмотрим, что бы произошло. Итак, смотрим на график после закрытия сделки, что произошло. Ну, Во-первых, после отката рынок достигает цели, которые трейдер запланировал. И вторых никакого гэпа в понедельник с утра не было. То есть он открылся практически на том же уровне. И здесь вполне можно было продолжать эту сделку удерживать. При этом трейдер не заметил вот этот уровень, локальный уровень, который на графике был. И вот этот откат, который произошел, он совершенно тоже закономерный. Это локальное сопротивление, вот на котором фактически вот на этом пике можно было закрыть сделку. Тогда она была более логична. Либо уже после отката ждать дальнейшего продолжения тенденции. В любом случае нельзя действие трейдера оценить на 5 баллов. То есть ошибки явно в этой сделке присутствуют. И ошибки мы указали. Открыв график нефти за 20 число на пятницу, 20 октября, вы можете поподробнее все эти уровни поддержки сопротивления нанести и действительно оценить действия трейдеров данной сделки данной ситуации. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, данный опыт, данная сделка вам пригодится, чтобы вы могли сделать соответствующие выводы. Успехов вам в торговле. До свидания.